Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово «Меня зовут Евгения». 1 января Русская Православная Церковь отмечает память преподобного Илии Муромца. Достоверных сведений о житии этого деменного святого известно мало. В основном мы знаем о нем из преданий, и всем нам известных русских былин. Народная память отождествила святого Илью Муромца с блинным богатырем Ильей Муромцем. Вместе с Ильей Муромцем упоминаются еще два богатыря: это Добрыня Никитич и Алёша Попович. Но в действительности эти три реально жившие на Руси воина не могли вместе встретиться в жизни, так как жили в разные времена, и их отделяют друг от друга разные века. Добрыня Никитич жил в X веке при князе Владимире Красное Солнышко. Так мы называем святого равноапостольного князя Владимира, который в 988-м крестил Русь. Князь Владимир является равноапостольным так же, как и его бабушка, святая равноапостольная княгиня Ольга, которая первая приняла на Руси христианство и много способствовала впоследствии крещению Руси уже своим внуком, князем Владимиром. Князь Владимир является также племянником этого богатыря Добрыни Никитича. Добрыня Никичич состоял у него на службе и во всем помогал нашему равнопостольному князю. Илья Муромец жил в XI веке. По некоторым данным, он родился в 1143 году. А Алеша Попович, или правильно его называть Алекса Попович, то есть Александр Попович, Согласно Тверской летописи, жил в XIII веке и был тружинником князя Всеволода Большое Гнездо. Так что все вместе они встречаются только на картине Виктора Воснецова «Богатыри» и в русских былинах. Итак, вернемся к Илье Муромцу. Родиной Ильи Муромца было село Карачарова, близ города Мурома, Владимирской губернии. Сейчас это село входит в городской округ Муром. Родился будущий святой в семье крестьянина Ивана Тимофеевича и его супруги Ефросинии Яковлевны. Родители не сразу поняли, что маленький мальчик не может ходить. Они сначала думали, что ребенок развивается обычно, но потом заметили, что он не ползает, не тянется за игрушкой, а спокойно сидит, когда в этом возрасте дети уже должны быть в движении. Потом, конечно, было заметно, что мальчик не ходит. Предполагается, что за 10 лет до этого дед Ильи, будучи язычником, разрубил топором икону. За это на рот наложилось проклятие. Теперь люди говорили, все мальчики этого рода не будут ходить. И вот это проклятие как бы исполнилось. Маленький Илья не мог ходить. Родители старались его лечить всякими способами. Разными травами, снадобьями. И каждое воскресенье ходили с ним в церковь. Слезно моля Господа простить, грехи их старого деда и не наказывать за эти грехи маленького мальчика. Ну, время шло, а казалось, что Бог их оставил. И однажды матушка Ефросинья решила даже отступиться от Бога, забыв, что нужно во всем полагаться на его святую волю, и привела ночью в избу столетнего колдуна-волхва. Ну, волпа, то есть язычника. Люди боязливо о нем говорили, Что он не только лечит, Но и порчу навести может. Пришел ведун, Позвякивая медными оберегами на груди, сумрачно из-под нависших бровей, Глянул на бледную от страха Ефросинью, И, ни слова не говоря, Стал раскладывать на полу Вокруг илюшиной зибки Сушеных лягушек, ящериц, Белые волчьи зубы, Пахнущие сладким дурманом, Сухие травы, и тайные волшебные порошки в черных мешочках. Потом достал из-за пазухи желтую куриную лапу, и, стучая ею по темным бревнам избы, забормотал страшные заклинания, от которых две черные свечи на столе то внезапно вспыхивали, то вдруг гасли. И так виду, однажды в один момент распалился, в трясучку впал, белыми бельмами в темноте, как филин ночной сверкает, зубами клацает и плюется во все углы. У Ефросини от страха спина деревянной стала, и почудилось ей, что и прям из всех щелей, извиваясь по змеиному какая-то скользкая нечисть повылазила. От ужаса шевельнуться не может, но когда от сатаневшей детка стал к Илюшеньке забывая подскакивать, опомнилась, выхватила мальца из зыбки, выскочила в ночь, и, не разбирая дороги, к тихой доброй оке побежала. До самого рассвета, прижав к себе сына, ходила она взад и вперед по берегу, вздрагивая и поеживаясь от пережитого страха и ночного хлада. Когда же на взгорке дьяк в ударил, перекрестилась и понесла сына в маленькую деревянную церковку. Здесь на слезной исповеди все безутайки, Местному священнику, отцу властью и поведала. Он же сокрушенно качал головой, тяжело вздыхал и, крестясь, восклицал. Господи, грех-то какой! Да кто дал волхван власти сгонять нечистого духа? Ведь это делал только Иисус Христос своим словом и те, кого он на это благословил. Да ведь он, батюшка, какие-то особые молитвы шептал. Сама слышала, всхлипывала несчастная мать. Вот-вот. Молитвы ведунов не молитвы вовсе, а кощунство. Молитвы у нас все в церковных книгах записаны, а особых молитв нет. Да каких же пор в язычестве пребывать будете? Худо, худо живете, не ведаете божеских книг и от того не содрогаетесь. А вот если скоморохи зовут вас на игрище, то все туда бегут, радуясь и весь день стоят там, позорясь. То есть позорить в данном случае означает, наблюдая за театральным действием. Когда же зову вас в церковь, вы зеваете и потягиваете серечите. И дождь или студиона, А на театральных игрушках и дождь, и ветер, и метель. Но все радуются. В церкви же сухо и безветрие. А они идете, ленитесь. Потом вздохнул, и всем немногим, кто был в церкви, простил ведомые и неведомые грехи, а к Илюшиным губам осторожно крест приложил. Пока Илюшинка был мал, родители брали его в церковь, и везде он был с матушкой, и в поле, и в лесу, и когда она белье стирала на реке, но когда подрос, ему пришлось оставаться в избе. Тогда батюшка уже сам приходил к нему, Учил его Евангелию и Псалтире, учил также читать, молиться, причищал его на дому и убеждал переносить болезнь со смирением. Время шло. Вот уже Илье исполнилось 20 лет. А все он сидим сидит в лавке и не происходит никакого выздоровления, хотя он постоянно молится. И молится за батюшку, молится за матушку, молится за односельчан, чтобы урожай был, чтобы мир был. А времена действительно были неспокойные. На Руси была усобица, одни князья воевали против других князей. А кроме того, из степей на Русь постоянно нападали кочевые народы. И водили людей в плен, грабили, жгли. Повсюду стояло горе. Однажды вражеские всадники проскакали прям по улице села Карачарова и на ходу порубили саблей мужа и двух детей соседской женщины-пороскевы. Илья из дома слышал ее истошный крик. Сжимал от бессилия кулаки, хотел помочь, а не мог. Сидним сидит на лавке. Очень сожалел он о том, что не может помочь и вынужден сидеть, как немощный человек. Он продолжал молиться. А однажды в дом пришел отец Иван Тимофеевич и сказал с горечью, что на Масленицу буйные молодцы с другого берега Оки скатывались с муромцами на кулачках биться. И с веселым хохотом они всегда муромских били, и в этот раз тоже очень обидно победили и долго гнали по скользкому льду. «Эх, нет у наших рабят бойца надежи! Опять как щенят пораскидали!» В сердцах бросал шапку о оп, полотец. А Илья в своем углу каменным сделался, будто ему шапку в лицо с укором бросили. Сам-то Иван Тимофеевич молодые годы ровни себе поудали не знал. Одной рукой молодцов на снег скучать укладывал. Думал, и сын надежный будет людям в ратном деле, а ему в трудном хозяйстве. А вот как оно получилось.